Собственно, о чем мы хотели поговорить, это вопрос моделирования. То есть, достаточно давно мы обратили внимание, что, чтобы чем-то управлять, нужно эту представить в виде какой-то картинки, алгоритма, модели, процесса, тем, чтобы оценивать эту модель, исходя из какого-то целевого состояния. То есть, соответственно, имея некую картинку модели системы ТАИР, можно говорить об эффективности или неэффективности и развивать ее как некое понятное направление. Основная идея наличия вот этой модели, что есть некое идеальное состояние в виде какой-то модели. Есть текущее состояние. Соответственно, мы сравниваем эти два состояния, отмечаем несоответствие соответствие и ставим цель и задачи развития этой системы, исходя из какого-то представления идеального состояния. Самое понятное или, там, скажем так, самое простое определение, которое есть системы ТАИР, оно определено ГОСТом, соответственно, это совокупность. Средств, документации, технического обслуживания и ремонта исполнителей необходимы для поддержания восстановления качества изделий, входящих в эту систему. То есть из этого определения не очень понятно, что же такое система ТАИР, именно из каких как бы, конкретных элементов она стоит, но общее определение дано. Есть соответственно, аналогичное определение в западной литературе, что такое поинтонансы. Но, собственно, Наша задача показать, какие есть более наглядные модели представления взаимосвязи этих объектов системы ТАИР, для их оценки и развития дорожной карты. Наш такой можно сказать, научный подход, что такое моделирование, то есть есть некие объекты исследования, это может быть и процесс, и область, и явление физическое. Соответственно, путем этих моделей мы исследуем объект путем каких-то представлений в виде моделей. Исходя из модели, мы делаем какие-то прикладные выводы относительно нашего объекта, исследования его эффективности, его значит, состояния.